Для любопытных, вернее для особо любопытных, но ленивых, я повторю про технику дыхания счет. Приняв удобное положение на диване или в любимом кресле, войдите в расслабленное состояние. Начинайте дышать. Ровно и медленно. При вдохе представьте на своем ментальном экране объемную единицу. Размер единицы такой, какой вам удобен и какой вы ее увидели. На выдохе на экране все та же единица. Следующий вдох на экране двойка. На выдохе та же двойка. Мысли никаких, кроме сосредоточения на очередной цифре. Если закрадывается посторонняя мысль, начинайте считать сначала. Поначалу так оно и будет, но со временем вы научитесь считать, не отвлекаясь. Это освобождение вашего разума от мыслительного мусора, то есть подготовка для вхождения в состояние измененного сознания. После того, как вы досчитали до 10 и успешно вернулись к единице, можно переходить к созданию мощного торсионного поля вокруг вашего тела. На уровне своей сердечной чакры представьте основание четырехгранной пирамиды, желательно прозрачной. Ее вершина направлена вверх и находится выше вашей головы. Вся ваша верхняя часть тела находится внутри этой пирамиды. От этого же основания уходит вниз другая пирамида, покрывая собой нижнюю часть вашего тела. Верхняя пирамида начинает вращаться по часовой стрелке, если смотреть сверху. Она вращается так быстро, что становится невидимой. Нижняя пирамида начинает вращаться в том же направлении и тоже так быстро, что становится невидимой. По мере того, как пирамиды становятся невидимыми, вы, ваше я, ваше тонкое тело начинает сокращаться в размерах и уменьшается до тех пор, пока это вам удобно. Вы превращаетесь в маленький шарик. У кого-то получается теннисный мячик. У кого-то шарик для пинг-понга, а у кого-то спичечная головка. У каждого своя точка комфорта. Когда поймете, что меньше уже не станете, толкайте себя шарик в ту точку пространства времени, где бы вы хотели оказаться. Если хотите получить информацию, то направляйте себя туда, где я могу получить информацию о... Если желаете встретиться со своим наставником, то направляете себя в ту точку пространства-времени, где я могу встретиться со своим наставником или ангелом-хранителем. Вы поймете, что перемещаетесь в тонком мире по изменениям в своих ощущениях. Появится или дрожь, или изменение температуры, давления. У каждого индивидуально. Когда движение прекратится, прислушайтесь, осмотритесь и почувствуйте дальше действуйте по обстановке и задавайте вопросы практикуя таким образом можно заниматься оздоровлением профилактикой психосоматических заболеваний моделированием будущих событий и даже чтением чужих мыслей о чужих мыслях и снах в следующем выпуске а у кого возникло желание заказать индивидуальную сессию по проникновению в тонкий мир, без стеснения звоните по телефону плюс семь девять семь восемь пять шесть восемь ноль четыре восемь шесть. Договоримся.